Друзья, приветствую вас на канале Сквозь Терни и к Звездам. Меня зовут Ярослав и сегодня я хочу продолжить тему смарт-контрактов. Совсем недавно, вот сегодня четвертый день, как зашли мы в смарт-контракт Тронхера. Те, кто заходил со мной на старте, у них сегодня четвертый день. И если вы были на полном пассиве, то у вас без убыток сегодня случится буквально через час. Мы видим, что касса тает и сегодня, если тенденция будет такой же, когда баланс смарт-контракта будет таять, то рекомендую всем выходить. Когда вы будете это делать, это уже лично ваше решение. То есть, если там будет 2 миллиона, 3 миллиона на балансе, вот у нас в чате, который по смарт-контрактам, ссылка на него будет в описании, участники пишут, что будут выходить, когда в смарт-контракте останется, допустим, 3 миллиона. Я тоже подожду, сейчас не буду выводить. Вот мы видим кошелек моего партнера, который вчера, который я показывал, и мы видим, что по рефералке ему туда прилетело немножко. После этого он просил больше не пополнять, потому что там был рост и падение. Как раз-таки хотел переждать, эту ночь и этот ночь сегодняшний день показывают, что скорее всего те, кто заходили чуть ранее в смарт-контракт или на большие суммы пару дней назад, они начали его просто вытаскивать. Что же у меня для вас есть? Какое предложение? Мне скинули ссылочку на еще один смарт-контракт, который стартовал буквально 1 декабря. То есть а сегодня по факту третий день работы. Мы видим, что баланс 3 миллиона 815 тысяч монет трон. И в принципе смарт-контракт плюс-минус такой же. Только прибыль тут еще чуть-чуть побольше у нас получается. У нас получается 26,5% каждые сутки. То есть я сюда планирую тоже закинуть 100 монет. Давайте прямо сейчас это и сделаю. У меня установлено расширение от кошелька Tron Link. Через браузер я это все могу сделать. А также будут ссылки в описании для мобильных кошельков. Там все это тоже более-менее понятно. У меня есть видео первое про тронхера Хера, Там вы можете посмотреть, как именно заходить в смарт-контракт. В Трон Link что главное? Главное его установить и авторизироваться, чтобы у вас кошелек находился в открытом состоянии. Потом переходите на смарт-контракт. Ссылка на него будет в описании. И вбиваете депозит, который вдруг захотите внести. Минимальный депозит 100 монетей. Нет. Давайте я попробую. Тут также, вот мы видим, отображается актуальный баланс вашего кошелька. Я нажимаю инвестировать. Нажимаю принять и все, вложение удачно, как мы видим. 100 монет я положил, тут будет отображаться общая сумма монет, сколько я вывел. И тут уже вот бежит баланс, это как раз таки те самые двадцать половиной процентов Тут будет отображаться наша рефералка, это наша ссылка для приглашений. Вот те, кто уже в смарт-контракте Tronhera приглашал под себя пользователей каких-то по разным соцсетям, ссылочку свою раскидал, все я уверен, вышли уже в прибыль, потому что много партнеров, мне писало, что действительно неплохо в этом проекте заработали. И партнерская программа, первый уровень получаете от них, 10 процентов, второй уровень 5 процентов, третий уровень 3 процента реферальных. В принципе, все как и в предыдущем смарт-контракте. Касса мы видим, растет. Трон Хера проработал сколько получается? Сегодня уже 12 день. И если этот смарт-контракт реально стрельнет и будет работать хотя бы 12 дней то еще у нас там сколько, 9 дней есть впереди, 10 даже почти что дней есть впереди, и можно неплохо тут подзаработать. Так что всем, кому интересно, ссылка находится в описании. Также вступайте в наш чат по смарт-контрактам, ссылка на него находится в описании. Там мы обсуждаем те или иные проекты, в которые вот я захожу. Возможно, в скором времени люди там будут приглашать тоже а, в другие какие-то проекты, не знаю, как еще это будет модерироваться, потому что, ну, не хочется превращать чат в помойку, мы, наверное, будем с вами вместе решать большинством, в какие проекты заходим, и там уже только эти проекты обсуждать, чтобы там не было 500 миллионов штук этих проектов, и все перетягивали людей именно в свои проекты. На сегодня был такой обзор, пишите, участвовали ли вы в смарт-контрактах каких-нибудь, удавалось ли вам там заработать, ну и конечно, если вас заинтересовал данный проект, то ссылка находится в описании, все как всегда.